Ну, давайте тогда эти базовые действия сейчас с вами сделаем на примере этой строительной компании. Заходите в настройки, давайте какие-нибудь там счета добавим. Так, значит, получается новый счет араба, да? Угу. Так, валюта рубль тип счета. Хранение ADS, это все правильно. Так, биг, это нет, все. Номер счета нет. Да, можно не заполнять, вот просто название счета там. Название счета прорабы, да? Деньги у прорабов. Ну да, можно, если хотите каждого контролировать, может на каждого отдельно сделать счет. Ну пока одного возьмем, там деньги. Деньги, ну или вообще деньги проработать. Прораб команды, ну деньги у прораб Андрей. Ну да. Да, все сохранить. Ну и вот так вот можно в принципе добавлять, ну хоть сколько кошельков сюда. И там ниже аудит счетов. Ну, да, можете подредактировать, можете например, там Альфа Банк, например. То есть там у меня российская рубль, хранение, так, здесь расчетный счет, выражения. Не, не, не, не, хранение денежных средств. Денежное ага. выражение это, например, склад, там, например, или... Счет обид, корреспондентный счет. Вот, и сейчас у вас здесь сколько-то денег на них лежит же. Не, надо редактировать там аудит счетов, чуть ниже этот... ага. Так, аудит счетов. Это мы. То есть здесь я просто набираю э, те места, где могут лежать. А да, это нет. центр финансовой ответственности называется. Рабы, там банк, там, касса, там, еще Сейф это, может быть там добавится. Или еще а какое-нибудь подотчетное лицо. А какие, например, как, для примера просто. Карта, банк, карта банка. Деньги у меня. Э -э карта альфа. Ну, это может быть касса быть, нет, нал. Но... Нет, ну нал, он как бы же делится. То есть у вас, допустим. В кассе там 100 тысяч лежит, а откуда вы знаете, сколько у вас, сколько у, ну сколько в офисе, сколько на картах лежит? Что вы можете их, ну параллельно, ну то есть точно знаете, на каком кошельке сколько денег? Чтобы потом не запутаться. Так, ну вы приходите, допустим, у вас касса там 100 тысяч, а на самом деле там 20 тысяч. Ну или касса собственник, там, ну как-то вот так, чтобы... Ну, у меня потом же, как-то вы же это будете передать кому-то вести. Ага, ну да, глупо. Или карта Сбербанка, там, например, что-нибудь такое. Касса 2. Угу. Ну и лучше еще делать, например, чтобы было понятно, чтобы я вот, допустим, ни разу вас не видел, не знаю, и такой, в принципе, понимал, что это карта Сбербанка, например. Или что это, ну, касса... это, или, или что это касса офис, например. Или касса, там, не знаю, еще второй офис, например. Вот. Ну да, вот сейчас... А сейчас еще, смотрите, обновите страницу просто на F5. Угу, или вот так, да. Все, и сейчас аудит счетов. Аудит счетов. Угу. Ну и то есть вот сейчас, ну то есть мы сейчас, ну как будто запускаем, да, вас вот этот... Uh -huh. То есть сейчас нам нужны начальные остатки. То есть новый аудит также, вот, справ... справа. Тут, ну нету ничего ни одного. Да, угу. uh -huh. Вот, ну и допустим, там... Ну, выберите кассу 2, например, там, ну, или, ну, и хоть что, без разницы. Вот, сейчас, например, там лежит, там, ну, пускай, там, 100, 100 тысяч, например, ну, или 10 да. тысяч, да. Ну, и давайте, там, пару еще добавим, там, ну, вот, сохранить сейчас. Ну, и допустим, что на расчетном счете тоже что-нибудь лежит, и, допустим, так, там... Новый аудит, да, получается? Да, новый аудит. Так, новый аудит. Чтобы потом интереснее баланс смотреть было. Да, нормально Пускай... можешь, тем лучше, да? визуализация может это Но, тем не менее. Так. и давайте тем не менее. еще коинцидент ну чтобы потом интереснее что-то да. было смотреть так. Про... Угу. так и какая сумма Про... у него сумма там 15 тысяч угу. да, сохранить вот и все заходим в баланс слева сверху вот. так здесь все да ну, пока, ну, пока а, да, то есть это, ну, ну как ну, бы, вот. чтобы не это, не загружать. И вот у вас, получается, баланс на сегодня 1 миллион двадцать пять тысяч. Лежит на кассе у прораба и у мастербанка. Вот всего денег, ну, миллион 25. Угу, угу. Вот, дальше, давайте у нас сейчас, ну, как бы, пошли эти ДДС, движение денежных средств. Все, то есть у нас какой-то приход, приш... ну, приход, ну, или давайте расход сначала. Давайте. Угу. Сп... Ну, аренда офиса, например. Мы сегодня заплатили аренду офиса. Все, сделку пропускаем пока, потому что она ну, не привязана какой сделке. Сделка – это объект, получается, который устроить строите. Это объект, да? да? Да, но их нет, потому что мы еще не заводили. Угу. Так, сумма сколько там? Ну, 50 тысяч, например. 50 тысяч угу. в форму оплаты. Уху. То есть, откуда вы заплатили? Ага, я понял. И там внизу сохранить. Так, контрагент ничего не забиваем, да? Ну, можно забить, в принципе. Ну, то есть, это как вам удобнее. То есть, забивайте его, не забивайте. Или и так, а, Если это и так понятно. Забивается. Ну, кто аренда? Если аренда, то это, там, я не знаю, там, о там. А, а... все, понял. Uh -huh. Вот, все, у вас платеж. Сейчас заходим тоже в баланс, ну смотрим, что изменилось. Видите, у нас на полтинник уже меньше в то есть, в зависимости, сколько мы платежей и приходов занесем, столько у нас будет баланс. То есть, вы всегда будете видеть, где деньги лежат. Вот, сейчас заходите в ОДДС. Угу. Здесь можно отследить, куда они ушли. Только здесь почему-то год 2017. Надо ну, поправить его на 2018. И построить отчет. Зелененький. Ага. Так, и вот, у нас, видите, уже... У нас уже есть график отчета движения денежных средств. Ну пускай один. Вот на расход можете нажать на стрелочку. Стрелочку? Да, вот расход где ну, выше чуть. Слыш? Да. Угу. И вот на операционной тоже. Ну, то есть их сейчас, ну пока одна, да, там аренда. Угу. То есть, а так вы будете знать, там аренда, угу. там РКО, там, например, хозрасходы, там еще что-то. Угу. Вот. И угу. сейчас заходите в прибыль тоже еще. Uh -huh. Вот это что-то прибыли и убытков Но он тоже, смотрите, за этот за 17-й год То же самое надо с этим сделать Вот, и это что у нас аренда Получается, это общие расходы Вот их тоже можно здесь будет разворачивать <реклама> То есть вот у вас по февралю ну Как будто все в минусе, <реклама> да, там то, что мы еще ничего не заработали А аренда <реклама> офиса уже была Uh -huh. Вот, и сейчас давайте зайдем в сделки. Ну, какой-то дом сейчас как будто будем строить. Uh -huh. Вот, делаем новую сделку. Ага. Строительство дома, uh -huh. Что uh -huh. да, номер один. Клиента можно вот, ну, напишите клиента какого-нибудь. Просто, и видите, он создать, ну, говорит, внизу создать. Создать Иванов. И все, вот uh -huh. все и он попадает в клиентов. Вот ответственных тоже, ну, как бы нет, кроме вас, наверное, да, только вы есть. Но их нужно в настройках создавать ответственных, а не как менеджера. Да. Да. Угу, угу. Вот сумма план какой, вот ну, сумма план – это сумма договора. Угу, там, ну, будет миллион. Будет. Да, и затраты, например, там, 600. Затраты. Это по смете, да? Да, это, да, это ваша внутренняя смета. Угу. Все, и ну и планируем срок оплаты когда? Оплата конечная. Оплата конечная, получается? Конечно, договора. Угу. Да, ну давайте поставим 28 после, февраля. После, после нескольких этапов, получается, оплаты. Ну смотри, тогда можно... А акты, ну, то есть он актами закрывается или нет? А, например, четыре этапа оплаты. То есть угу. аванс... Там ну, условно говоря, аван заплатил, фундамент сделали, дальше еще раз заплатил, сделали uh -huh. там, стены там, ну, и так далее. ну смотрите, тогда это как бы как этап работ нужно. Допустим, строительство дома такого-то, ну, как бы фундамент, строительство дома такого-то, например, ну, каркас. Ну, то есть их надо разбивать по актам uh -huh. будет. Ну, сейчас, как будто мы, допустим, это все у нас фундамент, пускай будет, ну, ну как бы. То есть у вас получается по этому фундаменту сумма договора и сумма затрат Попережные. есть. Да. И вы знаете, когда конечная сумма, оплата будет. А, а, сумма плана это получается помимо фундамента, да? Да, да. По сути. Да, да, да. Затраты, не знаю. Пускай, ну, да, примерно просто. Ну, как бы это надо, будет потом точно все забивать. Вот, Попережные и да, например. За... Конечно, когда вы сделаете уже, Попережные. и когда вам должны деньги будут отдать. Да, ну, восьмое, например. А дата закрытия, это что такое? Дата закрытия, это получается у вас пока еще, ну, не закрылась, да, как будто она у нас еще в этом идет, ну, в работе. Uh -huh. Все, я сейчас, ну, потом мы ее закроем, я покажу, в чем отличие будет все сохранить. Uh -huh. Пока нажимаете. Больше здесь ничего не заполняем, да? Да, пока ничего, потом вернемся еще. Вот, сейчас заходим в DDS. Вот, и давайте по этой сделке сделаем два расхода, сто а, два расхода с 50 тысяч например, на работу и 100 тысяч например, на материалы. Так, не можно, да, или писать можно? Да, можно, ну, например, там материалы что-нибудь такое. Или заработная плата. Да, вот самая нижняя выплата поставщикам сырье материала. Смотрите, вот эти статьи все можно в настройках переименовать под вас прям. Uh -huh. Чтобы их не было много. Там, ну, очень много статей на все случаи жизни. Uh -huh. <laughs> вот, нужно будет, ну, как бы над ним поработать. Вот, все, uh -huh. сделку выбирайте, она сейчас должна появиться там. Вот, да, строительство дома, фундамент. Все, сумма 100 тысяч рублей. Вот. И откуда вы эти деньги потратили? Откуда потрачу, да? Да. Все, и сам внизу получается сохранить. Угу. Вот, сейчас, например, нам пришло 75 тысяч. Приход. То есть он половину отдал, например. Ой, ну давайте 100 тысяч поступления от клиентов. Сделка получается. Ну да, все правильно, не закрывайте. Не-не-не-не. Вот сделал... Да, строительство дома фундамента. Ага. А сумма... Ну, он половину отдал. 100 тысяч. 100 тысяч. И, например, он про рабу. Давайте сделаем, что отдал. Не вам, а про рабу. Пускай там тоже будет. А, или тоже на мастербанк. Ну, да, ну, давайте да. что-нибудь другое. Или на кассу. Он принес на кассу 2, например. Пускай там тоже будут деньги. Ну, чтобы для баланса там, да, ну, было поинтереснее. Бы все сохранить. Все, и у нас, смотрите, ситуация, сделка еще не закрыта, да, мы там 100, получается, взяли на материалы, и 100 тысяч мы, получается, получили от клиента. Вот заходить сейчас баланс. То есть у нас же несколько таких сделок может вести. Угу. И вот мы понимаем, да, допустим, что у нас, ну, сумма, ну, вот в сделках, видите, да, ну, баланс по сделкам сверху. Можете Уже? убрать мое там это видео, чтобы не мешало, но можно дать вниз ее запихнуть. Да, вот так вот. Вот, смотрите, ну, то есть сделка, ну то есть сумма по плану 200 тысяч, а, а вам отдали 100 всего лишь. Ну, то есть у вас здесь может 40 сделок быть. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, можно даже представить, что здесь у вас, например, 40, да, там, у вас там, не знаю, 200 миллионов, отдали вам 100. Uh -huh. Затрат вам нужно произвести 150, вы ну, заплатили 100. Ну, то есть и тут можно прикинуть, то есть, что вам еще 100 тысяч придет, и вам еще на полтос с них отправить. То есть в сделках вы можете как бы ну, 50 себе еще забрать. Может быть, что вы уже 150 заплатили, ну, затрат 150 и 150 заплатили, а дали вам еще 0. То есть вы ну, как бы инвестируете в клиентов, получается. Ну, в долг вот вот даете. Вот. вот, посмотреть, что, ну, какого, ну, типа, какого лешего, да, мы там им, типа, деньги в долг даем, давайте-ка забирайте с них, ну, как бы предоплату. Ну, то есть вот таким ну, моментом контролировать это все дело. Ну, и, соответственно, с балансом вот сравнивать, вот. например, может быть такое, что у вас в сделках а, Ну, то есть вы все деньги потратили, то есть вам клиенты все отдали, а у вас, например, на полтора миллиона затрат, а вы еще их не, не погасили. И вы можете сравнивать с остатками денег, денежных средств, и что у вас, например, нету полутора миллионов. Что... Но это ну, вот и есть кассовый разрыв, что ну как бы, не ну, все не очень хорошо. Вот. Так, вопрос такой. Угу. В принципе, есть постоянные какие-то траты. Угу. То есть, там, не знаю, аренда офиса ежемесячно, да, потом там, да, там, уборка офиса, там, то реклама, там, угу, угу. Это сразу можно забить же. Ну, это. В ну, будущие как... траты, там, знаю, ну, месяц, будущий... февраль, март, апрель, мая. То есть у меня там, условно говоря, офис жрет там с рекламы миллион, ну, например. И угу. я его. Э... Ну, смотрите, в ДДС нужно по факту, ну, ну забивать. А есть еще такая штука планирования. Вот в настройки. И там самое первое подключение функций. Угу. Вот, планирование подключите. Так, и нужно будет обновить. Вот, слева получается. Слева, видите, ага, да, появилось. Вот, здесь, например, давайте сделаем расход. Вот, статья, например, то, что нам нужно потратить будет, да, например. Давайте, вот аренда офиса, и давайте сумму возьмем, э, сумму какую-то нере нереальную, например, возьмем, там, э, 3 миллиона, например. Да, 3 миллиона, и нам нужно дату платежа подстраивать. Давайте поставим ее, ну, где-то число 15, например. 15 февраля, да. Ну, или 19, ну, 15, да, сохранить. Сохранить, и мы ждем, например, приход а, Да, приход а, Давайте тоже поступление от клиентов Без сделки, например Что мы ждем, например, 5 миллионов рублей Все, сохранить угу. Вот сейчас заходите в баланс Вот видите, у вас сейчас деньги в планировании ну, появились то есть, еще mm -hmm. просроченных нету, ну, то есть, вы пока еще, ну, как бы, в этом. Вот, то есть, вам нужно еще 3 миллиона потратить, и 5 миллионов вам должно прийти. Mm -hmm. Все, он еще вот эти деньги в планировании сопоставляет с деньгами, которые остались у вас на счетах. Вот вниз можете промотать. А, то есть, у вас получается, ну, всего денег сейчас 975, mm -hmm. но свободный остаток – это, ну, как бы, плюс 5 миллионов и минус 3 миллиона mm – -hmm. 2 975. пять. Ну, то есть, если все, что было в планировании случится, то у вас будет 2,975. И еще такой момент. Ну, как бы, тут вроде свободный остаток. Все хорошо. Вот заходите сейчас в календарь. Ага. Да, окей, все. Выбрать, сохранить. Ой, Выбрать, построить отчет. Угу. То есть, вот у вас как бы не вниз листаете, да, получается. <соединяющие> а, я понял, так. <соединяющие> Сделать еще... Вот в планировании зайдите сейчас, еще раз. Кое-что подправим, чтобы график такой был приятнее. Вот сделайте редактирование... Вы где 5 миллионов редактировать сделайте. Угу. Так, сделайте то, что нам деньги придут не 6.02, 2 а 25-го, например. Угу, все, сохранить. Все, видите, ну, допустим, да, то есть 15 нам ждет 3 миллиона платеж. То есть, ну, у вас может много платежей быть, мы сейчас одной цифрой это вбиваем. Я понял, понял. Вот, а сейчас заходите в календарь. И вот, смотрите, вы видите, у вас это... Про... Mm -hmm. Просест. <laughs> вот, и можно посмотреть, какого числа, да, был просест. То есть, вот по таблице по этой внизу, да. То есть было все хорошо, 975 тысяч, потом бах, минус 3 миллиона. И у нас с 15 по 24 был кассовый разрыв. То есть, ну, будет. Mm -hmm. То есть мы предсказываем его. То есть, но потом придет 5 миллионов, и мы опять будем в шоколаде. Но за это время, ну, как бы, ну, вот в этой ситуации нужно ну, правильное решение принимать. То есть, мы можем там 3 миллиона попозже да, там, перенести. Или, или 5 миллионов наоборот пододвинуть, ну, вперед. но ну, это может быть, я не знаю, там 20 платежей и там 20 приходов, например. То есть, мы можем там одно вперед, другое назад, другое вообще не платить. Ну, то есть, вот таким угу. образом как-то уже смотреть на эту картину. Угу. Вот. И еще, вот смотрите, сейчас открывайте прибыль. Вот, нам вроде приходили деньги, да, то есть э, в феврале, да, по сделкам. Но выручки еще и себестоимости у нас нету. Угу. То есть у нас как был расход 50 тысяч, так и остался. Это потому, что у нас сделка еще не закрыта. То есть сделка, ну, сделки у нас как будто, ну, она у нас как бы в балансе только отражается, если она не закрыта. Как угу. только она закрывается, она попадает в этот отчет прибыли и убытков. Но вот в, в ОДДС уже можете зайти, зайдите в него. В DDS он все равно показывает, что деньги, ну, деньги проходили, да, то есть, то есть, ну вот 100 тысяч пришло и там 150 ушло. Угу. То есть здесь это все равно анализ есть. И все, давайте мы тогда сделку сейчас добьем, чтобы она отразилась там в отчете прибыли и убытков. Вот в не в DDS зайдем, нет, в DDS, а, вот ниже, У -у. да, куда вот, да, мы заполняем. Нам получается клиент отдал 100 тысяч, то есть приход, сейчас мы забьем один, так, сделайте приход еще один. Uh, да, то есть он второй платеж нам отдал. То есть все, нам нужно отметить... Ну, можно, да, это же число, можно одно ну, чуть ну, подальше там. Вот. А дата начисления, смотрите, чем ну, отличается, например. Если, ну, вот по аренде, например, мы заплатили в феврале за январь, например, или в феврале за март. То есть дату mm -hmm. начисления надо будет месяцем ставить того месяца, за который мы платим. Ну, чтобы у нас не было там две аренды, например. Или чтобы зарплата, там, например, в февраля учитывалась в зарплате там, марта. Считали деньги и заплатили за прошлый месяц. да Дату начисление прошлого месяца нужно будет сделать. Это за будущее. Ну или за будущий например. Ну, в, общем, в зависимости да. от ситуации. да Так, поступление от клиентов тогда получается. Ну, да, значит, да. да, он уже стоит автоматически. Да, да куда-нибудь тыкните там. Все, сделку получается нам нужно выбрать. Угу. И сумма, то есть они нам отдали 100 тысяч сумма, да? Ну, 100 тысяч, да, последнее то, что они нам отдали ага. И все, и форма оплаты тоже, куда деньги пришли угу. Так, все сохранилось, получается И что да. там, 50 тысяч еще надо на зарплату тоже, ну, к этой сделке привязать Ну, как будто все, ну, как бы по сделке то есть Все, сейчас все затраты, все доходы и расходы ну, были совершены. Сейчас расход еще полтос сделаем по этой же сделке. Статья там что-нибудь, заработная плата. Ну пускай не сегодня, да, мы, как будто мы сегодня заплатили. Вот там заработная плата. Вот тоже как то сделки. Да, да, да, да. Вот. 50 тысяч. Да. И форма оплаты тоже, откуда мы эти деньги им заплатили. Вот, и все. И получается, сохранить. Все, после этого нам. Ну, то есть по сделке, по сути, все. Все закрыто. Мы заходим в сделку сейчас. В эту, которая у нас была, да? Все. Вот сейчас надо промотать вправо ее, получается. Вот, редактировать. Угу. Вот, и смотрим, да, то есть, ну, сумма факт 200, нам сумма план 200, ну, то есть, все хорошо. Затраты 150, а затраты план тоже 150. Но у нас может быть вообще затраты план там 150, а затраты факт там 190, например. Все, маржа планы, маржа факт совпадает. То есть, в принципе, это, ну, очень хорошо, то есть, у нас все совпало, мы молодцы. Дату закрытия мы тоже сейчас делаем какую-то февральскую дату, ну, ну, дату, да, получается. Угу. Дату закрытия, угу. Ну, тоже, ну, давайте там 12, например, все сохранить. Угу. То есть, все, у нас, получается, эта сделка закрыта. Она вот сейчас, заходить в баланс. То есть, все, у нас на балансе, этих, ну, как бы сделок, видите, по нолям там внизу. Ну, то есть, все, у нас нет не, не закрытых сделок. То есть, не, ну, на них вообще, на всех по нолям. А, вот, сейчас заходите в прибыль. Вот, и у нас получается, вот, ну, как бы, получается в феврале закрытых сделок а, на выручку 200 тысяч, а себестоимости по ним 150, валовая прибыль полтос, а, и общие затраты, полтинник, это, получается, аренда а, офиса. Ну, и вот ебита это, получается, ну, заработанная операционная прибыль, она ноль, налогов и затрат не было, чистая тоже ноль, и там, ну, следующий тоже платежи ноль, вот. Ну, как бы вот здесь, ну, то есть, можно вот, там дивиденды, например, вам ну, выдать, да, как собственнику. Uh -huh. То есть, будет минус, да, например. Если налог заплатить, будет минус. Ну, то есть, нужно еще какие-то uh -huh. сделки закрывать, чтобы у нас были плюсовые значения. Ну, и, то есть, вы смотрите, да, ну, допустим, да, у нас вот такой отчет, например, и все, и февраль закончился. Мы смотрим, ноль заработали. Заходим в баланс, например, смотрим, что деньги есть, да. Ну, там, ну, это либо мы вносили, как учредители, uh -huh. а, либо нам, ну, там... Ну, откуда ну, или эти прошлые, за прошлые месяца, да, у нас прибыль осталась uh -huh. в компании. Либо, ну, либо что-то в сделках лежит, либо нам клиент предоплатно давал, а мы еще затраты никакие не делали. Uh -huh. Вот. И еще, получается, заходите в настройки. Вот, И там сам не смотайте Низ. Да, да, да. Параметры. Смотрите, день, дней планирования, например Ну, вы в планирование, например, забьете Там на 8 лет вперед uh -huh. а, Но здесь 30 дней стоит То есть 30 дней к текущей дате он возьмет uh -huh. То есть он не все платежи С планирования подсосет в баланс А uh -huh. только 30 дней, ну, чтобы у вас не было Там постоянного минуса, да, какого-то Вот, и отправка, смотрите, резервных копий Сейчас она не производится, вы можете Настроить uh -huh. каждый день, то есть кто-то данные у вас меняет каждый день, и вам получается Раз в день Там будет приходить на почту файл резервной копии вот его снизу можно скачать вот, скачайте резервную копию вот скачать там ага все и откройте его ну чтобы вы представляли что такое ну то есть мало ли кто там что из, ну, изменить да там прошлые дни mm -hmm. еще что-то в принципе это можно будет все откопать угу mm -hmm. То есть, видите, мы здесь сделки да, какие-то, получается, забивали. То есть, вон там вкладки внизу, да, то есть, у нас могли быть контрагенты. Угу. А, ну, в принципе, вот, ну, как бы, вот такого рода сервис. А, и, ну, единственное, там его надо проверять, чтобы баланс всегда сходился с фактическими этими. Да, вот, кстати, у учета прихода тоже он выгружает. Так, значит, я получается что еще раз, если сухой, сухой остаток подвести, угу. я э, могу ежеминутно, то есть преимущество в чем получается, я могу ежеминутно понять, сколько у меня сейчас в кассе, именно сейчас в кассе да. Да, как бы денег. Да, так, нет, ну, вот это... слева получается вот этот где деньги лежат, а, то есть вот, сегодня, да. то есть ага. всего это, ну сколько денег где лежит? Всего, да. Это то есть у меня на эту минуту денег, на эту минуту у денег, правильно понимаю? Да. Сколько у меня э, на месяц вперед? Да. да. Если поставить больше чем 30 дней, например, можно и на два месяца, так понимаю, Да, да, да, можно и на пять лет вперед там. В общем на месяц вперед я понимаю, сколько денег получается? Я понимаю. Так, осталось затрата, это в принципе тоже планирование затрат по объекту, я же могу, да? Закрыть? Можете, да, туда объекты забить, да. Ну, то есть мы их сюда не забивали, потому что в сделках бывает такая ситуация, что, ну, сроки опаздывают, угу. а, ну, строительство, и опаздывают оплаты. Ну, то есть вы угу. все сделали все четко, они вам сказали, да, мы типа 5 числа по договору, а сами там, ну, отправили 15 числа. И то есть угу. свободный остаток нельзя по сделкам, ну, как бы это... Угу. То есть не всегда они, в общем, платят по договору, поэтому вот что забили в планировании, то будет И чтобы не пересекалось со сделками, мы сделки как бы отрубили То есть по сделкам можно посмотреть только баланс Ну да, и вы всегда видите, да, вот так вот по сделкам план факт листали, посмотрели Если не совпадает, то как бы уже посмотрели там, кто, что за клиент, что за менеджер у нас, да, там за него ответственный угу. Угу. Угу. Что это, ну... Вот, ну и в, в, в, в, в, в, ну, в, в, в кассовый разрыв не попадаете. Ну и прибыль видите, да, только по закрытым сделкам. То mm -hmm. есть бывает же такое, что... В ну, закрытые сделке я же могу, в принципе, как бы... У меня, например, сделка Иванов, средства дома. Да. У меня, в принципе, в каждом этапе есть какая-то прибыль. Да, что да, вот да. Четыре этапа платы, в каждом этапе, там, не знаю, там, по 50 тысяч рублей, например. Ну да, да, и да. Я могу как бы разбить как сделка, это просто один этап. Да, да, так и так надо, потому что вы, ну, то есть у вас есть и смета, и цена договора на этот этап, ну, как бы, так. вот, и так, так и правильно будет в вашем случае, ну, это управленческая политика называется, вот в вашем случае именно так и надо делать, у -у -у. потому что некоторые берут целиком дом, и пока его не достроят, ну, как бы это, ну, и сразу там берут предоплату там, 80%, у -у -у. ну, мы, я, ну, в, ну, в основном, вот, строители рады этой штуке, потому что они иногда, ну, то есть у них отчеты строятся... По тем деньгам, которые пришли, то есть у -у -у. им отдают какие-то предоплаты, они, естественно, их куда-то там тратят, у -у -у. потом им надо закупать материалы, там еще что-то, а у них денег не хватает. Вот. Покупать ну, Гелендваген, да? Ну, слушайте, у меня был пример транспортной компании, что, ну да, Мерседес, е e класса, с панорамной крышей. Вот, а на самом деле там на компании... Ну, то есть, к... была такая история, что и клиенты давали предоплаты, и поставщики давали в долг, там, от... Ну, от... ну, отвозили эти травы, да, там. Mm -hmm. Вот, и в какой-то момент у них просто образовалось очень большое количество денег, то есть, и с, той, и с той стороны, да, у них там отсрочки. Ничего не чувствовали, пока оборот не... Ну, то есть, ну, как mm -hmm. бы не почувствуешь, что какой-то гемор, пока у тебя оборот не упадет. Mm -hmm. Вот, как только оборот падает, да, там, то это сразу... То есть, это сразу нехватка... Ну, то есть, тупо нечем никому заплатить, uh -huh. вот, ни перевозом, ни за аренду, ни за зарплату, ну, то есть, острая нехватка uh -huh. денег uh -huh. Вот, ну, и случай, то есть, неустойчивости, то есть, это неустойчивость самая жесткая, плюс неустойчивость то, что а, Они контролируют, там, эту дебиторку, да, кому они что дают, тоже uh -huh. также. то есть, и обратная сторона была То, что они тоже давали, ну, кому-то возили в долг Угу. Ну им как бы тоже не отдавали, и они нет, вообще тоже не контролировали А тут сразу все видно, то есть кому мы что должны, там какая сделка, по какому параметру угу. Ну и вот у строителей тоже бывает то, что себестоимость там не всегда, не всегда соответствует Не всегда, да бывает. Да, то есть мы, ну как бы мы типа, ага, мы там типа сейчас там, там 100 тысяч заработаем А на самом деле с этой сотки там остается, например, 60 ну, как бы это постоянно, а какой-то просто параметр не учитывается, и все. А тут он будет учиться по-любому, потому что, ну, вот кто вас будет заполнять, ну, строго-настрого сказать, заходим каждый, ну после каждого забития в баланс и сравниваем деньги у, там, у, как у прораба, деньги на расчетном счету и деньги ну наличкой. Да. Если они не сходятся, значит, мы что-то не забили. Значит, весь учет неправильный. То есть, если баланс не сходится, значит, какая-то... ну ну, как бы ситуация произошла, да, то, угу. Есть... Угу. Вот, то есть, если баланс правильный, то значит, мы и по сделкам все правильно раскидали, и по затратам, и по приходам, вот. А, еще знаете, что мы это не, не сделали, зайдите в ДДС, сейчас мы прорабу с, с кассы дадим денег, а, мы перевод. Да, как переводится О, ДДС. Отчет, ДДС. А, от, отчет, а, а это а отчет а движения там. денежных да. средств, то есть, она тупо групп, группирует статьи. Угу. Вот, ДДС. Сейчас сделаем перевод. Угу. То есть мы... Э, статья переводы между счетами, по-моему, должна быть. Ага, переводы между счетами. Ага. Сумма... Ну, давайте мы ему дали, там, например, 20 тысяч. Все, форма оплаты. То есть мы ему дали с кассы, например. А, дали прорабу. Вот, ну, как бы, прораб Андрей. Да, сумма внутреннего перевода, это прораб... Не, вверху-вверху. Выше. Да, вот, да. да. Это, получается, у нас касса ушло, прорабу пришло. Вот. Все, то есть у нас сейчас на кассе на 20 тысяч меньше станет, у прораба на 20 тысяч больше станет. Все, сохранить. Вот. И все, и это тоже можно отследить в балансе. То есть если мы эти переводы тоже не учли, получается, то, ну, как бы-то тоже баланс не сойдется. То есть и переводы тоже нужно учитывать. Или мы сняли наличку, например, в кассу. Конечно. Или с кассы наоборот наличку в банк закинули. <свят> вот такая история. <свят> вот. Ну и стройках там, эти можно добавлять-то менеджеров ответственных. Пользователей можно сюда добавлять. Ну, по сути, да. То есть для строителей это вообще, то есть сколько где денег лежит, сколько в сделках, сколько у нас планируем ну затраты. И то есть мы вообще по месяцу что-то заработали или нет. Ну, есть, uh -huh. Вот такая история. Uh -huh. Ну и в удобной форме. Ну нам вот, чтобы такое потребовалось, мы, чтобы не соврать, но ну, больше 10 строителей там мы прям вот с нуля им внедряли, это еще на Google таблицах. Uh -huh. Вот, и потом только это в такой вид проросло. Ну то есть мы там и строительство домов, и ремонты и... Ну и в принципе и проектная деятельность тоже под эту штуку подходит. Uh -huh. Вот со сделками. Uh -huh. То есть, в принципе, нет необходимости с самкой во-первых, да, получается? Ну да, эти, ну учет, ну вообще этим вот то, что мы сейчас проделали, этим занимается финансовый директор. Uh -huh. Они, как правило, всегда это вручную делают. Uh -huh. То есть, ну как бы, ну лучше, ну как бы тут автоматизация может, ну как бы больше навредить, uh -huh. то есть, чтобы uh -huh. не все сделки попадали, чтобы, ну именно та сделка, по uh -huh. которой прошли какие-то платежи. Ну, то есть это нужно прописать будет, чтобы, ну, помощнику, да, это все отдать. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. И чтобы не было, самое главное, тут несколько, чтобы человек не заполняли ни в коем случае. Mm -hmm. Чтобы был один ответственный, потому что они, ну, друг на друга начнут это. Ну, типа тот виноват, этот виноват, mm -hmm. система там виноват, еще что-то. Ну, то есть чтобы он был ответственный за баланс, за что прибыли и убытков, чтобы он... Вообще в идеале, чтобы он делал какие-то скриншоты этого всего. Я отправлял там в Телеграм, например, каждый вечер. Mm -hmm. Тогда, ну вот, ну, как бы это вот на таком а же. А чего? Того, что он что-то сделал, да? Нет, вот баланс конкретно отчетов. Фотбаланс, например, остатки денежных средств. Mm -hmm. И отчет прибыли, например, по февралю, ну, по февралю. Mm -hmm. Ну, то есть нарастающим итогом, то есть ваш там ну, день, два, три прошло, все равно ситуация изменилась. Mm -hmm. Ну, то есть, что скажете, ну, например, или вот деньги в планировании, чтобы он скриншот делал, деньги, сделка, скриншот, mm -hmm. остатки денежных средств, прибыль, ну, нарастающим итогом какая. И то есть, чтобы вы быстро понимали, в принципе, что... можно самому зайти посмотреть всегда. Ну, это... сто процентов у вас будет какой-нибудь там новая идея, или там пожар, там или аврал, там, или кто-то mm -hmm. что-то накосячил. Ну, то есть, вы ну, точно не сможете это каждый день делать. Ну, а если вы там что-то случилось у вас это, а сообщение пришло, то это, ну, как бы лучше, ну, это, ну, в разы лучше. Uh -huh, uh -huh. И то есть вы будете понять, что человек работает, ну, то есть, ну, как uh -huh. бы это, ну, что вы зайдете, и там четко все будет забито, uh -huh. что у него есть ответственность отправлять вам. То можно, допустим, даже штраф какой-то придумать, если он там uh -huh. до 8 часов не отправил. Вот. Uh -huh. Такая. Так, понял. Ну, сколько такое удовольствие стоит? Вот. Один месяц стоит 3 000, но если вы берете, ну вот на 3 месяца давайте посмотрим. На 3 месяца уже по 2 700 и на 6 месяцев по 2,5. То есть на полгода оплатите, то будет по 2,5. Ну и все оплачиваете и вам там автоматический доступ а, продлевается. Если кого-то рекомендуете, то ну, нужно, чтобы они по ссылке по этой зарегистрировались, мы вам 20% будем с их платежей давать угу. так а доступа только я имею получается в ну, моей компании да? А, да у нас защищено этой банковской штукой то есть если вы нас не подключите через настройки нашу почту то мы не сможем к вам зайти то есть если вы ну как бы заходить чтобы я что-то посмотрел вам надо будет специально меня подключать ну то есть почту мою брать чтобы я смотрел уже ваши там показатели ну вот зайдите в настройки Вот, да. и, приглаш... и приглашение. Вот, чтобы я мог увидеть ваши данные, вот, вам нужно сделать новое приглашение. Вот сейчас никого не приглашено еще. Угу. Новое приглашение. И вот сюда мою почту сюда сделать. Угу. Вот. А роль... роль там собственник, по-моему, может всех удалить, а все остальные не могут удалить людей. Вот. А, собственник а, собственник это основатель. Вот, да. Основатель может удалять других пользователей. получается, да, система Да. Ну и можно второго собственника добавить, чтобы он тоже людей мог удалять. Вот. Да. А ну, электронный адрес, кого вы хотите добавить. Ну, вы автоматом там сейчас, ну, как бы, добавлены. Угу. То есть, ну вам помощника, если надо, то вы делаете там финансовый аналитик или экономистом его называете. То есть я просто добавляю человека какого-то, да? А, собственно, тот, на кого зарегистрирован. То есть я да, почти, например, да, я, например, да. Меня, например, да? да. То есть в телефон. Да, да. То есть я являюсь собственным. Я имею право кого добавить и убрать, да? Да, да, да. А если я, например, так, новое приглашение, и забиваю свою чью-то почту, и его старый основатель, он тоже самое, на да, те же права. Да, да, да, да. тоже может ну, удалять. А все остальные не будут, да? Да. Всех остальных я могу удалять. Да. Ну, и ну, как бы и собственный... Ну, основатель основателя, по-моему, тоже может удалить. Может, да? Ну да. <с> <arcade> ну, да, вам надо будет договариваться. Понял. Вот вопрос. Я же здесь планирую, тоже могу налоги забивать, да, там и так далее планирую. Ну, ну да, то есть любой расход. Ну, хотя, скажем так, из планируемой э э суммы, которую я получу там за месяц, я могу вычислить там планируемый налоги. Прощает, ну да, ну и по ДДС тоже, допустим, по отчету движения денежных средств вы же видите, ну, вверху ДДС, который а, Вот да. тут-то тут вы видите, по факту, сколько вам пришло, например, там за январь-февраль, вам пришло, допустим, да, там 5 факту. миллионов Но вы уже можете, по факту, тоже планировать, сколько вы с этих денег заплатите налогов Ну, квартал хватит, да, поэтому, ну да, ну, да, ну и... тут можно сделать на год, там, то, что у вас вот этот график, он будет там с января по декабрь, например а ну, смотрите, Ну, будете видеть динамику, допустим... Ну, нет, вообще, ну вот в ДДС будете видеть динамику, например, что расходов раньше было, допустим, 200, а в следующем месяце какого то с перепуга 400, например. Вот, Будет? Что... Ну, бу... ну, нет, по... ну, допустим, за январь там 400 расходов, ну, в январе было 400 расходов, а в феврале, например, там 700 расходов. Вот, раньше почему-то, например, платили 50 за аренду, а сейчас почему-то платим 53. Uh -huh. Вот. Ну, как бы, ну, увидеть вообще, что, допустим, какие-то расходы растут. Ну и принимать решение, почему так, ну, то есть э, сокращать, допустим, что-нибудь или наоборот увеличивать. Uh -huh. Ну это уже по факту пройденного, да, получается? Ну да, да, ну да. По есть, факту. Это анализ тоже, да? да uh -huh. это да, анализ. Ну, то есть тут, по сути, э, укомплектовано, ну, как бы, текущий факт, да? и Ну и планировать вы можете. Uh -huh. Вот, ну и анализировать данные, и что-то менять, да, то есть какие-то управленческие мероприятия. Ну и все это, чтобы сделать, чтобы ну, денег больше было просто и все. Угу. А календарь-то у нас просто календарь, да? Ну, чтобы кассовых разрывов не было, то есть он да. наглядно показывает, ну, то есть дату, когда все случилось. То есть он берет, получается, из планирования, да, и из... Э... Баланса. Из баланса. То есть сколько сейчас денег лежит? То есть лежать, да? И, ну, будет, да, и же. когда придут, и когда ну, мы должны потратить. И, ну, то есть, и сравнивает это. То есть он берет, сколько должно прийти, плюс сколько лежит, минус то, что мы должны потратить. И то есть ну, и, и точно уже говорит, когда, ну, дата, там, когда случится касается. А должны потратить, получается, это я забиваю там, аренды, там, налоги, зарплаты, там, да. и забиваю еще материал да, на, на, на объекте. Да, учат. да, все затраты вообще, все можете туда включать планирование забиваю и у меня показывают там какие-то кассовые разрывы либо не разрывы да да есть... да да, да.